Наш участник уже одиннадцатого People Management Live Talk с нами на связи. Сейчас мы сделаем несколько технических моментов. Так кажется, у меня получилось. Добрый, да. вечер. добрый вечер. Да, добрый вечер тем, кто к нам уже присоединился, кто, как всегда, вовремя, без трех минут до начала эфира, напишите, пожалуйста, как слышно меня, как слышно Ирину. Надеюсь, что хорошо. Потому что микрофонов и каких-то других приспособлений нет. Ну, в принципе, да. Так, слышно видно, Лен. Спасибо большое. Все отлично. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Ждем пока присоединятся еще наши участники. Я пока напомню, что мы с вами проводим сегодня уже 11 People Management Live Talk. Это проект, который мы придумали специально для вас, для того, чтобы вы могли слушать инсайты и идеи от действующих топ-менеджеров компаний, которые сегодня в нынешних условиях управляют компаниями, принимают радикальные антикризисные решения и делятся своими идеями и советами с вами, для того, чтобы у вас было понимание, что что вы не одни в такой непредвиденной для многих из нас ситуации. А, кратенько пройдусь по технической части. В рамках нашего мероприятия видно и слышно только меняя и нашу гостью Ирину, Ваши микрофоны и видеоряд отключены для того, чтобы мы не создавали никаких посторонних шумов, а также несколько деталей, напомню, о нашем тайминге. Мы работаем в течение часа, первых 40-45 минут мы общаемся с Ириной по вопросам, потом у вас есть возможность, конечно же, задать свои вопросы, возможно, те, которые мы не раскроем в рамках нашей беседы, они всегда такие есть. Вот, собственно... И что ж, 18.00 предлагаю начинать, и я, как всегда, представлюсь. Меня зовут, вдруг кто не знает, Алена Жупикова. Я являюсь создателем и идейным вдохновителем КГРУ. Более 7 лет мы занимаемся тем, что мы привозим в Украину международных спикеров, а также создаем офлайн-площадки по обмену опытом в разрезе People Management и Customer Experience, Последних полтора месяца мы ничего не можем делать в офлайне, наш бизнес под замком, но мы настолько неугомонны, что мы придумали онлайн-проект, который позволяет нам поддерживать коммуникацию с нашими клиентами, продолжаем делиться опытом в тех реалиях и в тех условиях, которые у нас есть. Собственно, именно поэтому спасибо мы. Спасибо вам за это. Да, спасибо большое. Да, мы стараемся, когда получаем обратную связь, что действительно такие эфиры помогают э, найти решение для поддержки бизнеса и команды, мы понимаем, что не просто так, и не зря мы это делаем, несмотря на то, что сегодня это наши инвестиции. Ну, на этом мое приветственное слово заканчивается. Я сейчас представлю наше гостью. У нас сегодня в гостях Ирина Гевель это председатель управления страховой компании Альфа Страхование. Ирина уже два года возглавляет эту позицию в компании, и за это время она успела достичь невероятных результатов и перевести компанию с 15-го места в рейтинге, в профессиональном рейтинге Top Insurance на 8 -ое. Это случилось у вас в прошлом году, насколько я знаю, в конце да. года. За этим, я уверена, стоит большой титанический управленческий результат результат ваших людей, вашей команды. Именно об этом мы сейчас хотим поговорить. Мы будем говорить о людях и о тех решениях, которые вы принимали у себя в компании. Собственно, первое, с чего я хотела бы начать, это задать вопрос, вот вы там два дня назад писали пост на фейсбуке, все здорово, карантин когда официально закончится, как изменится жизнь в офисах, люди будут продолжать ходить в масках, пользоваться антисептиками, они будут в переговорку заходить по два человека, соблюдать дистанцию по полтора, вот давайте поразмышляем, что произойдет в альфа-страховании, когда официально карантин закончится. Ну, вы знаете, у меня э, однозначного ответа на этот вопрос нет. Я думаю, что его нет ни у кого, вот прям такого четкого, логичного, спланированного и э, не поддающегося как бы, сомнению критики, Потому что любое решение, которое бы ты не принял, любое бы правило, которое ты не, при... не установил, оно все, ну, реально может поддаваться критике. И я в Фейсбуке тоже написала именно поэтому, потому что думала, может есть, может я что-то не знаю, а может есть уже четкие алгоритмы, как же это будет происходить, потому что на самом-то деле вопрос серьезный, важный и очень актуальный. Рано или поздно карантин закончится. 11, 12, 25 или какого-либо числа, какого-либо месяца, но нам официально смогут, вернее, разрешат работать в оффлайне, да? сейчас мы все в онлайне. И как же это будет? Какие страхи и будут ли страхи у сотрудников продолжать работать в привычном режиме, собираться в переговорках по 5-10 человек. Будет ли вправе праве руководитель, работодатель устанавливать правила, что все обязаны ходить, например, на совещание, как и раньше? Либо же нужно уже считаться с мнением сотрудников, а я считаю, что считаться с мнением сотрудников в данном случае однозначно нужно, потому что никто из нас, никакой руководитель не может быть уверен в том, как будут развиваться события и какой уровень риска есть перед нами каждый день. Мы на этой неделе, вот, после того, как я написала в Фейсбуке, я практически аналогичное письмо написала всем руководителям подразделений в компании со словами о том, что давайте мы вместе придумаем, обсудим и решим, как мы это будем делать, потому что я считаю, что вот, вот особенно сейчас, вот в карантинное время, вот открытость и м -м, желание слышать, что думают сотрудники э и в том числе принимать решения, учитывая это мнение, крайне важно. Э поэтому на этой неделе, вот эта неделя у нас в том числе посвящена тому, чтобы мы разработали, выработали э общее решение о том, как мы будем работать после окончания официального карантина. Будем ли мы собираться в масках или не в масках? Будет у нас по очереди ходить персонал, там группа А и группа Б по понедельникам и вторникам, или же все одновременно. Поэтому мы в процессе выработки этого решения, но однозначно понятно, что как раньше не будет. Хотя очень хотелось бы. Рей Делио как-то в своем интервью вот, для LinkedIn, он сказал, что мы сейчас находимся ну как бы по-хорошему в революционном моменте, который можем использовать себе на пользу. Что полезного вы открыли для своей команды и для себя как руководителя, работая в новых условиях? Что возьмете для трансформации бизнес-модели после карантина? Uh, однозначно, что для меня было... Uh... Несмотря на кризис и негативную всю эту историю, которая с этим связана, с, с вирусом и с экономической ситуацией в стране, я была очень приятно, ну, наверное, не удивлена, но впечатлена тем, насколько команда вот в этот такой сложный период сплотилась, и все так очень завзято взялись и сделали. Сделали что? Но в первую очередь был вопрос по удаленке. Да, по удаленной работе, потому что э, мы сервисная компания, которая должна работать 24 на 7 и не останавливаться ни при каких обстоятельствах клиенты от нас этого ждут, а мы, в общем-то, за это берем деньги. И мы еще до кризиса, о, до карантина, кстати, до официального объявления, э, сейчас расскажу, маленькая ремарка. Я вернулась из Италии в начале марта. Прекрасно покаталась на лыжах, вернулась и, вернувшись, приняла решение, что буду на самоизоляции дома работать удаленно. И мы с коллегами обсуждали еще до карантина всех этих историй о том, что, наверное, надо бы готовиться к удаленной работе. Ну, вряд ли, что такой сценарий вообще возможен, но давайте все сделаем и в нужный момент, если что, ну, вряд ли, конечно же, включим правильные кнопки. И уже через 5 дней это все произошло. Мы, есть, мы подготовились заранее. Ну, можно так сказать. Я благодарна каждому абсолютно сотруднику, кто принимал в этом всем участие. А реально это 400 человек, которые без вопросов, без там критики и, извините за, может быть, грубость речи, безумничений, а правильно или неправильно, просто брали и делали. Мы за два дня перевели 80% компании на удаленную работу. Мы организовали развозки тем, кому нужно было еще приезжать в офис. Мы протестировали все сервисы, работу контакт-центра и, что самое важное, эффективность работы операторов контакт-центра удаленно. У меня были определенные опасения, скажу честно, по этому поводу. Ну, там, больше 100 человек должны продолжать также оперативно брать трубки и решать задачи клиентов. И благодаря и менеджменту контакт-центра, и операторам контакт-центра, и IT-департаменту, который смог обеспечить все это существование этих процессов, мы реально не потеряли в качестве абсолютно, эффективность в некоторой степени даже повысилась. Поэтому вот благодаря этому кризису я, наверное, узнала о команде еще, еще больше положительного. Но в то же время, знаете, конечно, проявляю, во время вот этой удаленной работы проявляются как бы и, и те, кто хочет быть на каникулах, а не на карантине работать, знаете. Поэтому эффективность <coughs> некоторых тоже очень ярко проявилась. Ну, окей, это нормально. А, а что вы делаете с теми, кто вот не, не выполняет свои KPI, и, и как бы видно, что они расценивают карантин как каникулы? Вы знаете, я прям таких вот... Э, пока, пока работаем непосредственно с каждым, мы каким образом вот построили контроль, потому что очень много вопросов, как вы контролируете, мерите эффективность там и так далее, и так далее. Э, построили контроль, мы... И работу с людьми через руководителей подразделения. То есть вот задача каждого руководителя там, знаю, в 9 утра созваниваться со своими подчиненными, причем включать обязательно у нас обязательно условия, включаем видеокамеру, все прилично одеты, девушки накрашены. Это кажется смешно, может быть, в некоторой степени, но, поверьте, это тоже важно. Вот эта дисциплина, и продолжаем жить, как и жили раньше, просто не тратим время на езду в офис, а сидим перед компьютером, проводим совещания, пишем электронные письма и взаимодействуем с клиентами и партнерами. Вот эта дисциплина очень важна. Мелочь, но оказалось, что и это тоже важно. То есть после 9-15, когда заканчивается совещание, люди продолжают работать. Они переодеваются и ложатся под одеяло, да? Нет, потому что дальше следующее совещание, а потом следующее и следующее. Некоторые жалуются и просят, говорят, можно, пожалуйста, нас спустить в офис? Я хочу работать с 9 до 6, а не с 8 до бесконечности, потому что теперь же ты всегда на связи, теперь ты всегда возле компьютера, у тебя возле нет отговорки, что сейчас я приеду домой, потом включу, а лучше завтра сейчас ты все время... Кстати, а да, как связь. вы этот момент контролируете? Потому что, ну, как бы есть уже такие результаты не исследования, а просто опыт, который получается, что на удаленке рабочий день действительно стал длиннее. Потому что выйти там в какое-то там клиентское совещание или там даже на какой-то корпоративный там Zoom в 8-9 вечера, это становится вполне собой себе разумеющаяся история. Плюс, как бы, находясь на удаленной работе, ты так или иначе, у тебя смешиваются домашние задачи с рабочими задачами. Особенно, когда есть дети, потому что тут тебе нужно сделать, проверить уроки, тут тебе да. нужно накормить детей, тут тебе нужно как бы сделать работу, и ты как бы не замечаешь, что ты отвлекаешься на домашние дела, но тебе кажется, что твой рабочий день стал длиннее. Бесконечно. Если с этим у вас сложности, жалуются ли сотрудники на быстрое выгорание, делаете ли вы какие-то там внутренние упражнения на то, чтобы понимать состояние сотрудников и понижать, может быть, уровень их стресса вот совсем, когда смешались кони и люди, и все вместе взятое. А, работы действительно много, сейчас она растянута во времени. А, мы стараемся не назначать а, общие там, встречи после 18.00. А, бывают какие-то авралы, там, срочная задача, срочный клиент, а, готовим презентацию до 10 часов вечера, но это разовые скорее какие-то моменты. Мы все-таки стараемся работать с 9.00 до 6.00. Я считаю, что важно вот, руководителям не перегибать палку да, и, и не, не пользоваться ситуацию по максимуму. В рабочее время можно многое успеть, и мы многое успеваем. Те, у кого есть дети, требующие естественно внимания, это тоже можно там запланировать по 15-30 минут распланировать на протяжении дня, с учетом того, что выхода в чай, кофе и перекуров стало ноль практически, то рабочий, рабочий день он просто превратился в полноценный, супер длинный и для большинства эффективный период времени, когда можно успеть все. Зависит, конечно, во многом от сотрудника. Пока замеров там или психологических бесед там, с, с большим количеством людей мы не проводили. Я раз в две недели собираю большое совещание на всех наших руководителей Борт-Минус-Один, где интересуюсь, и все мы друг, друг с другом в первую очередь делимся о том, что происходит у каждого сейчас. Я работаю над проектом каким-то у меня задачи такие-то. Клиентов привлекли новых таких-то, с таким количеством подписанных премий и так далее. Вот эта вот информационная общая среда, мне кажется, тоже очень важна, которая помогает тебе почувствовать, что ты не один дома, а ты все-таки в команде, в общей жизни компании и все важно. И внутренний аудит важен и урегулирование убытка важно, и новый клиент важен, и согласование юристами контрактов. Это мы говорим про такие, про текущие задачи профессиональные по выполнению KPI, да? Когда сотрудники в офисе, ну, любой руководитель, там, управление с компанией, он может увидеть настроение да. сотрудника, проявить какую-то эмпатию, проявить сопереживание и поговорить с ним, потому что это видно в режиме, там, того. В онлайне, к сожалению, это очень сложно отследить, да? потому что в основном в офлайне, в онлайне, в котором мы сейчас находимся, мы отслеживаем, там, KPI по выполнению задач, но мы не можем услышать у видеть до конца настроения сотрудника? То есть вы сейчас как-то смотрите на эту сторону по проявлению там сопереживаний и эмпатии к людям? Что делается в этом? Ну, на самом деле, достаточно простой инструмент. Вот онлайн-общение с обязательно включенной видеокамерой. И ну, на самом-то деле можно увидеть и, и в онлайне настроение сотрудников. Mm -hmm. И когда мы... Там, обсуждая какие-то сложные ситуации, сложные кейсы с правлением, вот, э, пообщались со сотрудниками, потом созваниваемся между собой и обсуждаем, что мне кажется, что вот там вот, вот сотрудник один или сотрудник два нужно, чтобы ответственный член правления своему подчиненному позвонил и узнал, как дела, а давай еще обсудим, что-то уже э, менее официальное, да, а, а, части эмоционального состояния и чем помочь и, и как сделать так чтобы тебе было легче может быть с кем-то из коллег у тебя что-то не получается потому что э, ну, всегда ведь работа в офисе это такой процесс взаимодействия и ты можешь кого-то подключать в это взаимодействие кого-то исключать а здесь вот в общем-то один на один и не, ну, не у всех все получается в том числе э, эффективно отработать между собой mm -hmm. Сейчас тоже одни из прогнозов, которые есть, что осенью будет вторая волна пандемии. да. Есть какие-то задачи, которые вы ставите сейчас перед командой, чтобы подготовиться вот к этой новой волне? То есть будет ли эта цикличность в кризисах нашей экономики? Не будет. Что вы сейчас предпринимаете? Какие шаги, какие действия? Очень сложно говорить на эту тему, на самом-то деле, потому что прогнозировать вообще э, ну, не на чем. Вот, вот только... Там, твои твои команды какие-то видения, прогнозы, ощущения могут дать тебе какую-то возможность там, складывать какие-то планы. Однозначно у нас сейчас очень большой фокус на, ну как и всегда, в общем-то, но сейчас, наверное, с какой-то утроенной силой фокус на клиентов, вот на каждого конкретного где мы разбираем в деталях, глубоко погружаемся, почему мы не выиграли какой-то тендер или контракт, почему мы не пролонгировали, либо почему пролонгировали, благодаря чему. Задача, естественно, максимум на проявление внимания, завод клиентов, чтобы они почувствовали нашу ценность сейчас в это сложное время и продолжали с нами быть. в Следующий кризис – которого, надеемся, не случится, это да. следующие какие-то э, сложные периоды, чтобы э, наш сервис действительно оказался э, ну, той, той помощью, на которую они рассчитывают. Потому что на самом-то деле панические настроения, сложное там, эмоциональное состояние не только у там, сотрудников э, компании альфа страхования, в том числе у сотрудников-клиентов, у HR-ов клиентов нам приходится работать и со своими да, эмоциями, и с эмоциями партнеров и клиентов. И здесь, конечно, задача конкретно каждого сотрудника проявить максимум внимания, изобрести максимально индивидуальное решение, которое только может быть, когда мы раньше, может быть, не шли навстречу клиенту, просто потому, что есть какие-то, знаете, стандартные продукты, стандартные подходы, стандартные процессы, и однозначно тебе как руководителю удобнее работать с чем-то стандартным, нежели у этого там, с бантиками, а у этого значит горошек сейчас однозначно перестраиваем эти подходы максимально адаптируясь к запросам клиентов делаем продукты по страхованию от ковида для юриков для юрлиц и для физических лиц придумываем идем в некоторой степени там на ну, нарушение условий договоров когда у нас в договоре страхования написано что там, заявление на выплату должно поступить к нам там не позднее чем три дня мы в первые дни карантина написали во всех коммуникациях клиентам о том что это не пять а десять о том что мы идем навстречу максимально лояльно пытаемся решить задачу клиента там, не цепляясь каким-то формальным признаком, почему можно было бы угу. не выплатить. Сейчас ключевая такая антикризисная стратегия у вас направлена на клиента. Максимальная персонализация, максимальный сервис, чтобы сохранить э, сохранить клиентскую базу. Проводите... с точки зрения, я, я еще дополню, с точки зрения я, сама компании, мне кажется, что каждый руководитель очень должен сейчас четко понимать все статьи затрат. И очень э, и иметь все сценарии развития событий там от реалистичного, оптимистичного до крайне пессимистичного и очень быстро реагировать. Меняли и... ли у вас зарплаты на период карантина у сотрудников? Нет, нет, мы не меняли зарплаты, мы не сократили ни одного сотрудника. Я очень рассчитываю и очень надеюсь на то, что нам не придется применять два вышеописанных э, пункта. Э, и мне кажется, что каждый сотрудник компании понимает, что сейчас нужно выкладываться по максимуму, не с точки зрения там, доказать свою целесообразность там, нахождения в компании, а с точки зрения своего вклада в, в успех компании, в ну, ее существовании в том же виде, в, в развитии, в котором мы хотим видеть компанию. Поэтому Персонал не сокращали и очень рассчитываю, что не придется. Отлично. Тогда давайте поговорим о развитии. О хорошей стороне медали. Будете ли Проводится ли сейчас какое-то внутреннее обучение? Да? Будете ли обучать персонал после карантина? И если будете, то какие навыки, какие скиллы будете развивать в топах и в линейных руководителях? Что сейчас самое ценное в развитии? Мы как раз в период карантина решили э, сфокусироваться на самом-то деле на обучении. Э, сейчас э, каждую неделю проходят э, продуктовые трейдинги для продавцов, которые проходят сотрудники Центрального офиса рисковики, в нашем случае называются андеррайтеры, э, те, кто владеют продуктами. Э, мы используем... Ну, по максимуму время, да, чтобы э, обучить э, еще лучше, качественнее существующим продуктам, там, и новым. Мы в том числе э, используем это время для обучения наших операторов контакт-центра, потому что, ну, вы знаете, в контакт-центрах всегда высокая тягучка кадров. Э, сейчас обращаемость по медицинскому страхованию застрахованных несколько ниже, чем э, обычно. Соответственно, э, мы, опять-таки, не сокращаем операторов контакт-центра ровно в зависимости от количества поступающих звонков. Используем это время на повышение квалификации. И ну, я думаю, что мы максимально продуктивно вот сейчас поучимся. В том числе сейчас запускаем внутреннюю платформу по дистанционному обучению. Все время не доходили руки, скажу честно. Все время у HR-ов не доходили руки, потому что ну, есть чем заниматься. Мы добираем персонал, кого-то учим, кого-то что-то делаем. Руки дошли, сейчас создаем курсы дистанционного обучения. Ну, то есть, если мы говорим про рядовых сотрудников, это в основном такие, ну, hard skills, то есть это продуктовые, там, изучаем договоры страхования mm -hmm. клиентов конкретных, потому что у каждого свой договор, если мы говорим о медицинском страховании, программа. Вот. Если говорить про middle management и top management, то у нас, скажу честно, на апреле уже были запланированы там, старт ряда сессий. Мы сейчас все заморозили в связи с невозможностью собираться физически, а все-таки, когда мы говорим про стратегические сессии и про какие-то э, такого же э, высокого уровня развития команды, э, тренинги, то хочется, и мне кажется, важно все-таки собираться вместе. Поэтому, как Процессии только... в онлайне не будет, да? Процессии в онлайне такой вот на целый день, я думаю, что мы погибнем перед компьютерами. То есть ценность оффлайн личного общения, вот той самой атмосферы, это то незаменимое, чего нам сейчас очень сильно всем не хватает. Это правда. Абсолютно точно. Мне тоже очень, мне лично очень не хватает. Знаете, я везде там читаю и понимаю, значит, о том, как лидер должен всех заряжать, направлять, вдохновлять. Мне тоже надо вдохновляться, и заряжаться. И мне лично очень не хватает оффлайн общения с коллегами, в офисе, для того, чтобы сильно зарядиться и иметь силы и энергию заряжать всех остальных. Ой, прекрасно. Значит, с нашим бизнесом будет все хорошо. 100%. Выпустите. Выпустите, да. Мы ждем только, когда закончится карантин. Кстати, вот по окончанию карантина. Какие могут быть ловушки в планировании у руководителей на выходе из карантина? От каких шагов стоит себя обезопасить? Знаете, я думаю, что самая, самая такая неизвестная ловушка, это скорее даже не планирование, а это вот неопределенность с вирусом, который нас может всех ждать. Это... Я бы не была беспечна после окончания официального карантина, потому что, с одной стороны, там, ну, можно устроить рабочий процесс вот так или сяк там, всех выводить, не всех выводить, это там уже дело каждого абсолютно руководителя. На самом-то деле, риск заражения он все равно там будет присутствовать определенное время. Будем надеяться, что они не, не очень продолжительны. Но э, вероятность того, что в офисе кто-то заболеет э, и вирус распространится, она есть, а значит, что люди физически не смогут работать и выполнять работу, на которую рассчитывает каждая компания, каждый руководитель. И это, на самом деле, очень э, ну, такой большой риск, который э, стоит учитывать, э, особенно э, для тех руководителей, мне кажется, вот, стоит это учитывать, кто, э, ну, возможно, не придает большое значение риску распространения вируса и так далее. И те, кто считают, что на карантине дома дистанционно невозможно эффективно работать, и пусть, пусть, пусть все сидят, значит, под присмотром в офисе, и мы тут сейчас тут классно поработаем. Боюсь, что может случиться по-другому, поэтому вот быстро вернуться к привычной жизни там, 2019 вряд ли стоит рассчитывать и... Ну, я бы была бы здесь для руководителя очень осторожна в этом планировании. В том числе я бы не была очень оптимистична в прогнозах и, соответственно, дальше в планировании расходов и инвестиций каждой конкретной компании. То есть когда откроются все двери всех бизнесов, непонятно в каком состоянии они будут, и мы прекрасно понимаем, что не всех бизнесов двери откроются. Соответственно, не, не, как это, знаете, не рваться в бой, сразу же там, тратить все, что было отложено в период карантина, и вот тут сейчас броситься как можно быстрее. Я бы этого не делала. Я бы очень внимательно и очень оперативно реагировала на ситуацию вот просто каждый день. Ожидаете вы, кстати, у себя спад в продаж в связи с э, низкой покупательской способностью населения после, после карантина, да? Ожидаем. Как Однозначно ожидаем. А, а, мы, опять-таки, повторюсь, у нас несколько сценариев есть разработанных. Э, ну, что такое разработанный сценарий в каждой компании? Давайте тоже не переоценивать, мне кажется, значимость этого всего. Это, по сути, в Excel нарисованы цифры умножить на 0,8, умножить на 0,5. Mm -hmm. все достаточно прозаично, но тем не менее, все равно, конечно же, каждый из этих сценариев, он там, несет за собой ряд действий, и мы, конечно, ожидаем спад продаж. Размеры этого спада пока ценить сложно. Вот здесь мы контролируем, смотрим за динамикой еженедельно, Каждый день не совсем тоже объективно, но еженедельно смотрим и предпринимаем, там, делаем какие-то определенные выводы. Мы однозначно начнем страховать меньше автомобилей просто потому, что их меньше покупают. Однозначно, я думаю, что ну, то есть уже факт снижения объемов продаж новых автомобилей есть. Это связано, наверное, пока связано в первую очередь не с отсутствием э, автомобилей у э, автосалонов, а, а скорее с, э, с замерзшим да, за, покупателем, который думает о потратить ему 20-30 тысяч долларов э, на покупку нового автомобиля или складывать и держать на, непонятно, когда это черный день наступит или он уже наступил, вот. Поэтому однозначно по моторному страхованию будет проседание, мы, естественно, видим уже проседание по страхованию выезжающих за рубеж туристов, которых нет. Благо у нас в портфеле этого вида было немного, но есть страховые компании, у кого там значительная доля в портфеле конкретно этих видов. Есть, в принципе, моно-страховая компания, которая занимается только этим видом страхования. Там, конечно, сейчас э -э, ну, отсутствие продаж э -э, присутствует. Поэтому по медицинскому страхованию э -э, ситуация двоякая, скажу честно. Э -э, с одной стороны, мы видим и рост спроса, с другой стороны, мы видим по текущим клиентам, кто-то уже перестал платить по текущим контрактам, это в основном те, кто работают в ну, розничной торговле, малый и средний бизнес. Ну, очевидно и понятно, что тогда, когда они вынуждены увольнять сотрудников, закрывать бизнесы, то страхование речь не идет. Это как раз о чем говорил Андрей Длигач, что долгосрочные контракты еще не гарантируют вам э, их платежеспособность. Да. А, если как бы, есть прогнозы по спаду продаж, ну, наверняка у вас тоже уже есть какие-то сценарии, что будете оптимизировать для того, чтобы сохранить там, людей, чтобы сохранить... Э, то есть, В чем будете резать косты? Что пострадает в первую очередь? Очень сложный Коварный вопрос, потому что я думаю, что абсолютно любой наверное, не любой, но сервисный работодатель скажет о том, что основная доля затрат — это персонал и аренда. Ну и чудо здесь не произойдет и не будет. Если мы будем видеть значительное снижение объемов продаж, мы будем вынуждены оптимизироваться и в персонале. Я повторю, что я очень рассчитываю, что нам не придется ли придется это по минимуму, но э, будем опять-таки смотреть на ситуацию, реагировать э, оперативно. Э, есть э, в качестве, там, в части аренды э, многие арендодатели пошли навстречу нам, как и многим бизнесам, э, и снизили ставки э, арендные. Э, с непродуктивными сотрудниками, с которыми продавцами, с кем мы э, планировали прощаться, там, условно, в январе или в феврале, потому что э, они там не, не выполняют свои э, планы по продажам. В общем-то, мы и так попрощались. Ну, то есть это не зависит от кризиса или не кризиса. Поэтому э, больших э, там, запланированных расходов, я не знаю, там, на корпоративное мероприятие в... Э, в Италии у нас не было, поэтому это отменять, как бы нечего, нечего отменять. Нечего отменять, потому что и так не планировали, да? Да, да, да, поэтому сложно будет, но я все-таки думаю, что когда закончится карантин и когда заработают полном э, объеме э, бизнеса различные, будет в некоторой степени отложенный спрос на все, да? то, есть, то ли мы говорим про поход в ресторан, то ли про страхование, э, то ли про кредит, э, отложенный спрос, который э, выстрелит как пружина. Будем надеяться, что это произойдет в Нам так. бы день стоять до ночь пережить, да? Да-да-да. Давайте о хорошем. А, какие три качества сейчас нужны современному лидеру, чтобы вести команду дальше, вот в этой гипертурбулентности? Дать доступ к людям. Я думаю, что мы скоро научимся обниматься через экраны, монитора. Да. Ну, это так, это, шутки. но это правда, но это не столько качества, сколько просто ресурс. Я думаю, что в нынешнее время очень важно для руководителя, для лидера в первую очередь быть открытым. Я наблюдаю да, многие проявления да, разных руководителей, лидеров, в том числе лидеров нашей страны. Мне кажется, что открытость, объяснение логики принимаемых решений — это супер важно. В общем-то, всегда, но сейчас это очень, знаете, обнажилось. Если ты говоришь команде о том, что нам нужно, условно, там, закрыть отделение в каком-то небольшом городе, ты должен объяснить, почему ты, почему ты это делаешь в цифрах, не стесняясь. Потому что, ребята, там, нет смысла, или же мы не можем себе позволить не стесняться, не, не придумывать какие-то глупые отговорки, а откровенно говорить с людьми. Мне кажется, что, естественно, в это время, как и всегда, для лидера очень важна уверенность в том, что он делает в принимаемых решениях, такой здоровый оптимизм. Ну и, наверное, сейчас важно быстро принимать решения. Оперативно, быстро, обоснованно, аргументированно, с коммуникацией, но быстро. Мы, кстати, столкнулись с ситуацией, когда мы каждый день практически меняли нашу там, позицию или наше решение. Сегодня мы решили, что мы идем нам направо, завтра мы понимаем, что нужно говорить, что нам налево это была ну, в некоторой степени дискомфортная ситуация для топ-менеджмента компании, но опять-таки вот открытость и откровенный разговор с командой о том, что мы вчера приняли такое решение, потому что сегодня появилась новое вводная, поэтому мы вынуждены принимать вот такое решение. Поймите, почему это так. И это не потому, что мы некомпетентно либо не подумали, либо чего-то придумали. Это объективная реальность, в которой мы сегодня живем. Ну, насколько я понимаю, уже по итогам наших 7, 11 эфиров абсолютно каждый лидер говорит, что задача сейчас как можно больше коммуницировать и действительно объяснять каждое свое, свое действие. И именно это вы сейчас тоже и подтверждаете, потому что менять вектор мы имеем право все, но когда мы это грамотно коммуницируем и доносим, и объясняем, это очень-очень здорово. Я вообще считаю, что вот, ну, залог успеха любой абсолютно команды, большой, маленькой, в общем информационном поле, как я уже говорила, э, мы вот регулярно практиковали в офлайне и сейчас в онлайне, там, в другом режиме, э, такие там, двухчасовые сессии, когда каждый руководитель рассказывает, что у него вообще происходит. Потому что, когда ты сидишь, там, когда ты руководитель юридического департамента, то э, ты не знаешь, как живется руководителю контакт-центра. Что он там делает? Ну, берет, берут они трубки, ну, что-то там происходит, э, какие-то убытки мы платим. Что -то, что -то. И вот когда есть единое информационное поле, когда руководитель контакт-центра рассказывает, он, какие про проекты он ведет, какие автоматизации запускает, какие новые сервисы для клиентов будут. Вот это вот э, единство э, и причастность к чему-то большому, мне кажется, очень важно. Всегда. А те, сейчас тем более. Сейчас тем более, а да. А что бы, вот лично вы, вопрос к вам, да, сделали бы по-другому в рамках организации всей процессов компании? Не когда вы вернулись с Италии и за 4 дня начали готовиться к карантину, а если бы знали там заблаговременно. Были ли бы какие-то вещи, которые вы сделали бы по-другому в организации процессов, если предполагали и в вашем, как бы там, горизонте планирования за 3-4 месяца было понятно, что произойдет карантин и нас всех отправят на удаленку? На самом деле, я думаю, что мы все должны были э, знать, что карантин настанет. Ну, то есть, почему мы в январе месяце все не подумали, ну, я, я искренне говорю вот свои, свои мысли по этому поводу, почему мы все в январе, когда э, там, объявили карантин, серьезный жесткий карантин в Китае, мы решили, что это нас там не коснется, я не знаю. Но тем не менее, мы все расслабленно продолжали э, ездить отдыхать в Италию. Э, но... Знаете, в нашем случае, я даже не могу сказать, что вот как-то бы я по-другому подготовилась. Может быть, у нас были некоторые задержки в обеспечении там, этими гарнитурами операторов контакт-центра. У нас оказалось, что у нас там, там 30 или 40 штук нет, и а поставок нет и мы не могли их найти, потратили там много сил времени для того, чтобы там, найти. Да? То Какие-то такие простые банальные вещи, э, вот с вот этим, может быть, то есть материально-техническую базу бы держала бы на готове. Э, наверное, раньше бы начала бы проект, который у нас э, там, в текущем режиме шел в девятнадцатом году, и сейчас мы усилились с нем, это э, работа с партнерами, с клиентами по электронному документообороту. То есть сейчас жареный петух клюнул. Да, конечно, мы продолжаем физически делать договора на бумаге в том числе, но я думаю, что если бы мы все, в том числе клиенты, озаботились по этим в 2019 году, то мы бы сейчас вообще спокойно продолжили подписывать договора электронной цифровой подписью, и все было бы у нас хорошо. Ну, сейчас, и сейчас приходится в авральном режиме это делать. А проект на самом-то деле сложный, потому что там, там же не вопрос просто подписать договор, там... Вопрос э, хранения, там, структурирования всех этих данных ну, там, и так далее, и так далее. Короче говоря, проект сложный, э, и приходится его сейчас делать быстрее, чем можно было бы. Mm -hmm. Вот, наверное, вот это. Ну, и, конечно, ну, хотелось бы, чтобы уже все уработало. Там, мобильное приложение, над котором мы работаем, там, мы расширяем его по всем э, видам страхования. Сейчас только для клиентов по медицине э, застрахованных оно э, доступно. То есть вот мы, и мы там в процессе были по онлайн-регулированию убытков по мотору, по имуществу. Надо было все быстрее, все быстрее, все быстрее. Диджитализироваться и автоматизироваться быстрее, да. да. На самом деле есть в этом э, э, и прогнозы такие, потому что мы говорим, что как раз роботизация уберет все рутинные профессии. И, насколько я знаю, вот, например, в Альфа-банке у них уже есть колл-центр, где робот отвечает там Алла, по-моему, да, ее зовут? Да, вы, Алла, да. Ли вы у себя диджитализировать контакт-центр, чтобы минимизировать больные головы операторов колл-центров, там еще что-то, еще как-то? Мы на самом-то деле подходили к этому вопросу вот где-то, мне кажется, в середине 2019 -го года по поводу роботизации операторов контакт-центра. Проводили такой мини-тендер по поставщикам, кто бы нам мог это сделать. И пришли к выводу, что пока, возможно, мы не готовы, или мы не придумали, как э, это сделать, э, потому что у нас почти каждое обращение слишком э, нетипичное. Его стандартизировать с точки зрения, там, э, ну, если на примере банка не нужно узнать ост остаток по счету, либо же там, не знаю, поменять пин-код, да, это, это один тип. Когда вот, мне кажется, у меня болит голова, а может быть нога, я вот не знаю, мне к доктору-невропатологу или все-таки к терапевту, и, а у нас же сидит на перволинии э, врач, который, разговаривая с э, застрахованным, говорит, слушайте, ну вот из того, что вы описываете, наверное, вам таких к невропатологу. Давайте вас запишем к невропатологу, есть вариант А, Б, С и Д. Понимаете, и мы не придумали, как это сделать, но это не значит, что мы... Э, там, части процессов не диджитализируем. Запустили мобильное приложение, где пытаемся максимум возможностей самообслуживания, назовем это так, то есть те функции, которые можно вынести в самообслуживание этого клиента, дать туда, потому что ну, огромный пласт клиентов, которые не любят говорить по телефону, которые работают в open space и кто там, не может по телефону на весь коллектив рассказывать, какие у него там жалобы к доктору, да, и к какому доктору он хочет записаться. Поэтому однозначно движение в этом направлении идет, и большое, и куда мы не, не перестали инвестировать, и не перестанем это войти, мы не заморозили на сегодняшний день ни одного проекта, в очень активной фазе сейчас по, по, вот, по многим проектам, ну, в частности, по мобильному приложению, по сайту, веб-кабинету и так далее. Плюс занимаемся и продолжаем заниматься автоматизацией большого количества процессов в контакт-центре для того, чтобы просто облегчить работу каждого конкретного оператора. Кстати, вот Келл Норстром, на котором вы были на живом нашем ивенте, помните, да, он говорил, что в новом мире главные роли будут у городов и женщин. Вот такой вопрос, в чем профит женского управления? На ваш взгляд, женское управление спасет этот мир и бизнес в цикличных кризисов или нет? Сложно, себя хвалить как-то, знаете, как-то странно, вроде. Можно, а... у нас тут можно. У нас, на самом-то деле, мы часто шутим в компании, когда особенно там открываем какую-то вакансию, я говорю вичарой, говорю, что я готова уже быть сексисткой и прямо определять пол, нам нанимаемого сотрудника. это на уровне шутки, конечно, все. У нас так получилось случайно. У нас в правлении из... Вот. Я есть как руководитель компании, еще две женщины и один мужчина. И он все время страдает, что он в меньшинстве. Мне сложно сказать, есть ли какие-то, знаете, супер суперпреимущества либо недостатки от, которые зависят в результате того, что там руководитель мужчина или женщина. Честно, я думаю, что это мне кажется, это ну, все-таки какая-то какая э, преувеличена. Э, значимость пола, э, если мы говорим о, о руководителе. Есть особенности. То есть женщина делает вот так, а мужчина вот так, но это не значит, что от этого результат хуже или лучше. Просто по-другому. Э, поэтому я не очень люблю рассуждения на тему э, «мужчина-женщина эффективнее, неэффективнее» эмоциональный, не эмоциональный, все очень разные. и ну, все зависит от человека, неважно, какого он пола. Главное, эффективно, да? Абсолютно. У меня последний вопрос, и он будет не от меня лично, а от нашего партнера издания о современном бизнесе и инновациях, журнал Проман. они задают вопрос про личный бренд. Как изменился личный бренд руководителя в период карантина? Мне кажется, что сейчас для каждого сотрудника, если можно сказать, руководителя, личность руководителя, она, знаете, такой островок надежности. Да? И вот это такой барометр настроения компании. Ну, то есть все смотрят на руководителя и ждут, что он скажет, что все будет хорошо и ждут, что он скажет, как будем делать. Поэтому э, вот этот, вот, наверное, вес, э, значимость э, руководителя, мне кажется, она возросла. Э, хорошо, плохо? Ну, как, как есть. Э, я всегда очень много внимания уделяю э, вопросу вот, взаимоотношений. Э, в какой-то мере... Отсутствие большой дистанции между топ-менеджментом и сотрудниками компании. Очень хочется, знаете, такой атмосферы, создать атмосферу взаимопомощи и такой командной работы. Если вот в команде достойные, адекватные, лояльные люди – то точно все получится эффективно. Не надо никого палкой бить или контролировать в 9 ты пришел на работу или, э, или в 9.15. Поэтому значимость, мне кажется, возросла. Mm -hmm. Сейчас это туда, на кого все смотрят и, и ждут, что же, что же он скажет, что же он сделает, как поведет себя, как отреагирует на э, то или иное событие в компании. Здорово. А, друзья, у вас есть возможность задать тоже лично вопрос Ирине. Вы можете написать его в чате, я, естественно, его промодерирую. А у меня такой финальный вопрос: вот топ-3 совета от управленца управленцем, вот таких вот человечных, вот что бы вы сказали в поддержку нашего бизнес-сообщества, что бы порекомендовали, где брать ту самую энергию, чтобы быть убедительным, вдохновляющим для других. Еще раз повторюсь, но для меня это прям ключевое. Вот Будьте открытыми и общайтесь. Общайтесь со своими сотрудниками. Не замыкайтесь в каких-то формальных процессах, подходах, как они были раньше. Не бойтесь делиться чем-то большим, чем, чем электронные письма или сообщения там, на совещания. Мы, кстати, наши HR запустили в Фейсбуке, в корпоративной группе спортивный челлендж. Вот. Теперь мы, например, все, ну не все, хотелось бы, чтобы больше, но многие выкладываем подтверждение, видеоподтверждение, как кто занимается. Я не могу сказать, что мне это было очень легко поделиться с собой прыгающей без макияжа, с хвостиком значит, или стоящей в планке, но тем не менее ну, мне кажется это тоже важным, когда ну, вот мы, мы все вместе прыгаем, мы все вместе переживаем, мы все вместе трудимся и только так я думаю, что у нас все получится. Да, вместе быстрее это правда Точно. вместе быстрее. Спасибо огромное за эфир, мне было очень полезно пообщаться, надеюсь, нашим участникам было тоже полезно и интересно, и вы подчеркнули для себя что-то важное, что, возможно, завтра вы сделаете по-другому. И а, я хочу попросить вас, кто еще остался с нами здесь в эфире, написать в комментариях у нас вот буквально сегодня, ну, пользуясь служебным положением, что я здесь как модератор, мы буквально сегодня принимаем решение, что 27 мая тот мероприятие, тот ивент, который мы хотели провести в офлайне это наш people-менеджмент традиционный, мы в офлайне его провести не сможем, вряд ли будет э -э -э, после окончания карантина разрешат большие массовые сборы людей, поэтому напишите пожалуйста, насколько вам было бы интересно участвовать вот в таком people-менеджмент формате целодневной конференции, но в формате онлайн, когда будет идти трансляция с профессиональной студии, где будут приезжать спикеры, делиться кейсами, презентациями, но вы будете по ту сторону экрана, интересно ли вам такое посещение если да, дайте знать, пожалуйста, в чате. Спасибо большое. Ирина, спасибо большое. Очень приятно было пообщаться. И, Не конечно тоже. же, до новых встреч. До новых мая. встреч. Мы все равно встретимся. Спасибо большое. Спасибо. спасибо. До свидания. Так, а вот у меня как раз есть «Идеально будет сто процентов интересно, это будет интересно, это будет интересно». Вот приятно слышать, когда с нами здесь те люди, которые быстро адаптируемые к изменениям. Действительно, если сегодня мы можем находить инструменты по ту сторону экрана и внедрять их у себя в компаниях, в своих коллективах, то мы найдем те возможности и будем теми самыми лидерами, которые быстро адаптивны и растить нашей компании, исходя из тех возможностей, которые есть. Я желаю вам всем приятного вечера. И, конечно же, до встречи с вами 27 мая на полноценной конференции. И наш следующий эфир будет завтра с Рудневой. Я, к сожалению, забыла... Так, как зовут Руднева у нас? Кто мне подскажет? Ольга Руднева, да, директор фонда Елены Пинчук, это руководительница Хаба, и она очень интересными поделится своим опытом, как сейчас проходит трансформация ее фонд, и как она как руководитель принимает новые интересные решения. До встречи завтра в нашем Zoom-эфире в 18.00, и, конечно же, ожидайте наши анонсы полноценные по мероприятиям. Всем вам отличного вечера!